Всем привет! Сегодня вечером 22.00 по Москве, мною будет проведен очередной стрим, все по той же проблеме, о которой нельзя говорить и писать. По крайней мере прошлый стрим и даже анонс на него был автоматически снят с рекомендованных, то есть получили черные метки от YouTube, так как содержали информацию о том, о чем оказывается говорить нельзя. Что подтверждает всеобщую теорию заговора. О подобном беспределе говорят многие блогеры, которые освещают подобные темы. Мы же обсудим мои рекомендации по укреплению здоровья и самой иммунной системы, чтобы научиться противостоять неизбежному нападению. И, конечно, я постараюсь не называть те ключевые слова, по которым подобные ролики убирают с поля видимости и даже банят или удаляют. Также я вам покажу свои самые последние разработки по вихревой энергии и о их реальной пользе в борьбе с мировой угрозой. Опять же напомню, что я выпустил этот анонс, чтобы вы могли записать под ним свои вопросы. Правда, в прошлый раз вышла авария с микрофоном, и я из-за этого несколько отвлекся от темы и многое чего забыл сказать и рассказать. На этот раз я сразу включил другой микрофон. И последнее. Я оставлю ссылки под роликом на некоторые мои выпуски, так как я буду обсуждать борьбу с мировой напастью, ссылаясь на прошлые выпуски. Поэтому постарайтесь их просмотреть. Все. До встречи в эфире.